Роблокс Титаник, что? Всем привет, Макс Риск. Так, Роблокс Титаник, перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк. Я там удалил данную запись, которая там еще не записалась. Зачем мне нужно это все? Ё-моё, сколько запись Так, главное, что-то будем потерять. Скорее всего, это не Дэ. Сейчас, через немножко починю. Иду у вас сколько ошибок реально много потом, потом буду разбираться так титаник нет денег отстаньте я уже на новый новую кофточку как вам кофточкам такая седа ну что поделать наклейка прямо что такое плыть так. с парашюта окей вроде бы титаник морском мире мы в Титанике? Да ладно. Ага, Стоп. С какой команду играют? Уже Титаник? Друзья, мы уже падаем. Реально, что мы падаем. Вы сами видите. чё блин, делать? Нужно схватиться бегом на борт. 25 робокса не хватит, не хватит. Чувак, спасайся! Давай, блин! Блин, ай-яй-яй-яй! Титаник тони друзья! Что, блин, делать? Я вам рекомендую, конечно, здесь сюда вот перед лицом! Как девочкам! Так, так, так! Лези наверх! Нет, блин! Падать это, конечно, убийца! Титаник! Либер-ролл! Титаник реально падает! Ай, ай, ай, ай, ай. Может плавать нужно? Спастись как-то. вообще я не знаю, что это будет, но Титаник реально падает. Не знаю, зачем не звонить здесь, хочу там. Где я... там классно чем Стоп, они что, летают? Некоторые вообще летают. Ха, а я сел. Тоже сел. А, -а, -а, а Титаник обратно развернулся. А, -а, -а, -а. он оборачивается. <с <initiated> <с <iş> что происходит? Беги, беги. <amateur> Нет, блин. А, обратно Титаник, я не знаю, до качели как будет какая то Так, конечно у нас такой ступенечки. Окей, okay. э, букочка, чтобы там купить всякие штучки. Это вроде бы не важно. За Roblox, а за коины. А как мне получить вести коинов? Так, беги, макс риск, беги, блин, Титаник падает, бегом, бегом, бегом, бегом. Так, так, так, так. сейчас Титаник упадет. Если мое настроение, рубрика то лайкос, подписывайтесь в канал. Вроде бы я уже все что-то упало О -о -о. она развалилась да посмотрим интересно что там случилось она реально утонула все кусок минус чувак кусок минус кусок утонулся утонулся риск риск макс риск умпиар какой-то а себя за риск что это значит риск? риск плюс один я рискованный <свеч> Титаник падает снова куда в нем он падает снова блин это это жестко падай, падай, плыви плыви плыви плыви плыви ё-моё вам не советую стой, стой, стой, стой. Давай. Стоп. Я выжил. Я выжил. <звы> <звы> не, не, не, я выжил. <звы> не, все-таки бегут. Фу, друзья. Я думал, что я реально умру. Титаник на на куче где-то воды. Господи, мы, наверное, в океане вообще. Там лодка. Так нечестно. бегом Титаник реально падает очень жестко. Ай-яй-яй-яй. Все, все, все можно сесть, конечно. ухватиться за всем. Блин, что происходит? Иногда реально падает. Даже туда нельзя, нельзя, нельзя. Ладно, кто берусь хоть, хоть как там Ладно, ладно, я не знаю, что происходит. Тихо, тихо, тихо, тихо. Все такие, как это делается. Вот так вот делается. Стоп, стоп, стоп, стоп. Я не хочу умирать, не хочу. Мне так нечестно было. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет, нет, нет я буду здесь, буду здесь. Блин, так жестко. А Кто-то делает. Не, не надо. Смотри. Может быть, туда быть... Че, толкайся. Нет, я за ним. Все, отстаньте. за нибудь реально падает. Там, кстати, внизу воды. Блин, там, там вода поднимается. Вода поднимается. Нет, нет, нет, нет, нет. нет. Что происходит? Не 18. 18 рисков. Вода уже тут. Меня выкинула. Бегу, бегу, бегу, Куда, блин? сейчас все умирать будут. Нет, нет, нет, нет, нет, нет Титаник, стоп А куда должны лететь? А? Подбирать нас должны. Тихо, тихо, тихо, тихо, а, я вот он Я утону сейчас. Неужели все? Конец. Там остров. Лодка, моя лодка. Так, не-не-не, хочу сам. Я отберусь первым не как и все а это обычные люди а как, а как выйти, выйти как залезть все я залез отправляемся все я выполнил я выжил всем спасибо, просмотр а с вами макс риск всем ночи всем пока я выживу в титанике там, там корабль Круто, продолжение будет только с вашего лайкоса. Пока.